Один в гости по утрам, тут поступает мудро! Известно всем, тарам-парам, а то оно и утро! А то, а то, и утро! Кто там? Вам повестка из военкомата! ё Я... Че сидишь? Иди посуду мой. Запарил сам помой. Слышь, ты ч такая дерзкая? А? Все, по яйцам врежу. Замус! Очень хорошо Спасибо Олли, водка, бирь, бисмол Ты пьешь по-моему